Ей! Здравствуйте, Здравствуйте, глубокоуважаемые любители лётных видов спорта. Здравствуйте, глубокоуважаемые любители летных видов спорта. Только что мы дотолкали планер до стартовой площадки и пообщались с нашим буксировщиком. Вот, он готов тоже нас тянуть, потому что сами мы сегодня не взлетим. И если вчера, позавчера это были хухиконьки и хаконьки, был попутный ветер просто, то сегодня, видите, посмотрите, волны стоят по всему небу. Дует очень сильный юго-восточный ветер, сейчас вот прямо здесь на старте он не ощущается, просто потому что, мы, видите, прикрыты вот этим вот холмом, вот оттуда задувает, если выйти на полосу чуть дальше, там уже приходят такие, мама дорога, какие порывы, если вы посмотрите, вот сейчас, потом попробую вытянуть увеличением, вон домик Мишеля, и там дерево, и дерево он просто ложится. Буксировщик нам сказал, что крайний вылет был с пилотом, когда они, ну правда, был дублситер, они вот так вот ныряли вот так уже в конце полосы, шли параллельно земле и после последних деревьев ныряли подплата, чтобы взять скорость. И там между всяких этих вот тополей гоняли. То есть уже небезопасно. Но это был тяжелый планер открытого класса АС Шляхер 25. Поэтому. Мы имеем по сравнению с ним преимущество, у нас есть мотор, и мы будем взлетать в два мотора. Поэтому только по этой причине наш буксировщик согласился нас поднять. А сами мы в такую погоду не взлетели бы ни за что. Почему еще раз? Потому что, ну, вот, помимо того, что ветер в спину, и мы долго разгоняемся, вот за этим холмом образуется мощное такое нисходящее течение, ротор. То есть вот здесь восходящая зона, потом нисходящая. И, в общем, там просто ад. Если мы туда ныряем и попадаем в какие-то низходники, то, короче, там, в общем-то, где-то можем и на полях приземлиться. Не хватит мощности мотора нас вытянуть. Вы скажете, а что же, как же, до земли эти не бывают? Они, конечно, до земли не бывают, но там всякая турбулентность, провода, деревья, ну, вот оно нам надо. Поэтому мы взлетаем пушпулом. Как это выглядит? Я не знаю, сейчас увидите. Замки только не закрывай пока. Рация включена. Индия Виктор Виктора Радио 5. 5 так. Твинта. Закрываем. Закрывай, да. Форточку закрывай, чтобы тебе воздух пошел. Друзья, full power на моторе, закрылок взлетная, блин, как тянет в бок, ах ты ж моё, раком приходится держать и самолет, и планер, не бегай себе Сейчас нас еще за холмом жахнет. Э, в ротор за, за холмом. Вот перед крылом сейчас холм фактически под 45 градусов э, к полосе дует, ну как бы вот как крыло сейчас показывает, так и дует. И мы там, в общем-то, отхватываем все прелести. Сейчас мы, кстати, тоже отхватим, если я таким. как вот такая косточка удачная ну и наверное самое время 51 градус водичка мотор не нагрелся прожигаю свечи и глушу мотор и сейчас мне нужно сбросить скорость до 80 г... до 90 км в час чтобы он остановился 90 и оп носик ниже чтобы у было мне не так страшно выпускаю тормоз винт вертикали и начинаю его убирать в посадочное положение охлаждения. Нам положено порядка 4-5 минут с полу почти убранным мотором. Там немножечко винт торчит. Ну и еще все это продувает от тех потоками воздуха и охлаждается лучше и лучше. А мы между тем, видите, уже поднялись над рельефом. Достаточно стремительно будем набирать высоту. Наш план попробовать уйти в волну сегодня. Если это удастся, то будет контент-огонь. Летаем вдвоем с Серегой и его 18-метровым шляхерой. Пытаемся забраться в волну южную. Пока с переменным успехом. Ну, по крайней мере, Серегин планер. Сниму в полете, а то и неизвестно. Обзор будем делать. Удастся нам еще вот так вот покружить вместе. Конечно, удастся, но... Хочется ж красивых кадров, а здесь зеленый лес. Серега летает второй день в этом году. Весь год он не летал прошлый из-за пандемии. Собрал планер и сейчас мы гоняем парой. Отличный планер он купил, это 18 метров. А, новичку, конечно, может быть и лучше было бы 15, но Сергей покупал планер новым. В принципе, новую игрушку покупать нужно можно было бы чуть-чуть на вырос, с учетом того, что он много летал в Африке, много летал сам с нами, со мной на моем вот этом планере 32-м. То есть, налет у него был достаточный, И опять же, он сразу очень аккуратненько с этим планером обращался, летал бы в хорошую погоду, старался не нервничать. Попробуем сейчас к нему поближе подобраться. Вот он красавчик полезет под нас смело даже можете его увидеть Эх. ой шикарно просто шикарно молодец летит не боится нас главное сейчас не делать детских маневров он знает пробуем друзья выйти в волну для этого прыгаем набрали мы в динамике почти 2 километра высоты вот перед нами облако перед ним стоит волна а Облако голову формируют холмы впереди, горы. Сейчас посмотрим, работает это или нет. Все. Ученик устал уже работать в потоке. Хочет приключений. Эти приключения он на свою голову найдет. А, а, а. Да? О, это но широко по крайней мере ну, вот юла первый раз пробует магию волны как тебе ощущение отплатировать магия магия стоим на месте и набираем пытаемся взять волну рядом с горой маргон тут мы ее еще не брали и что-то мне моей задницы подсказывает что это глубоко теоретически возможно видите у нас облако и мы на его на ветреной части медленно, уверенно поднимаемся выше облака. А это значит, что шанс на волну есть. Видите, как лихо все. Ну, если даже не на волну, так мы хотя бы высоты слазь наберем. Так, не врежусь я там в облако. Не врежусь. Энергичный. Видите, как это красиво выглядит. ге Эгегегегей! Вот ты там как? Огонь. Контент огонь. Погода. Погода бомба. Контент огонь. Мы, друзья, сейчас чуть было не приземлились. Сейчас вам покажу, куда мы должны были на посадку заказать. Вот сейчас вы видите озеро Серпансон. Вот, сейчас крыло будет показывать на такую дельту речки. Вот сейчас. Вот. И там вдоль речки есть полоса. Вот мы там были. вот Но потом нам удалось на горе Гием зацепить динамический восходящий поток, отвисеться на движение электропередач. Потом мы немножечко пузыречек воздуха схватили. И потом мы еще там по склончику пожевали, девочки. Ну, в конце концов... Вот так замечательно перепрыгнули озеро Серпансон и взяли, непонятно что, на горе Маргон, двойную кромочку. Что-то как-то сдувает эту двойную кромочку. Давайте попробуем к ней сместиться, как красиво это выглядит. Особенно, когда это сочетается с озером. Смотрите, будет ли здесь подъем. По идее, вдоль вот этого стенки облачной должен сохраняться подъем под нами вторичные облака образуются это вот все это выплевывает стоит волна и ротор волны выплевывает все это счастье он еще зарождается облако то есть значит мы в правильном месте <плевать> в этом в правильном месте мы можем потихонечку уверенно подняться все выше и выше если выскочим над этим вторым слоем облаков то попадем в чистую волну нежную ласковую пушистую но пока вот облако сдуло новое не образовалось как по экрану выглядит как я сместился я сейчас смещаюсь в то место где нас подымало как вы видите поднимать вас нас перестало мы будем это считать неудачной попыткой взять волну а хотя смотрите ка какой-то подъемчик сохраняется <вес> Ох, здесь еще несколько планиров работает, и все пытаются взять эту волну, потому что всех задолбало при юго-восточном ветре вот здесь рубиться в роторах. Вот крыло сейчас как раз на гору Гийом показывает, где мы набрали высоту выше вершины, и вот нам ее хватило сюда добраться. Очень сильно у нас юго-восточный ветер дует. Вообще, южная волна, я не знаю, говорил это или нет, считается бриллиантом. Среди волн потому что берется она крайне сложно волна опять же плохой погоды как правило сразу же возникают какие-то осадки какие то напасти всякие набегают дожди отсекает землю очень влаги можно сейчас редкая аэрологическая ситуация когда относительно сухо и нужной волне все равно вот это вот муть облачная но во-первых безумно жарко Видимо, относительно сухо, и мы имеем возможность понабирать. Ну, Как-то вот опять, видите, вот молитву, вот, минус 0,2. Мы даже сейчас высоту теряем. Хотя изначально я был в оптимистичном настроении. Так, ну что, попробую я. Хотя, смотрите, взять пошло что-то. Вот. Как вариант, вот под это облако сместиться. Так визуально вроде как они все на месте стоят значит их что-то выклевывает а вот это облако конкретно выплевывает, вот это вот горка ну что попробуем перекрестившись чем черт не шутит и погнали нос вниз разгон до 200 ну и прыгаем смотрим что мы выжмем в лучшем случае Развернемся туда крыло показывает и потихонечку пойдем в сторону аэродрома. Больше я тут не хочу попадать во всякие неприятные ситуации. Но, но, но, но стрелочки. Пока минуса, минуса, минуса, минуса, минуса. по идее должны были быть уже плюса. Ну, значит судьба такая. Оп, ну-ка, нолик. скорость да. только что красивую фотографию попробую сделать на ну, как только заговорили красивая фотография запищала ну, вот такая вот у нас жизнь в этом киселе ничего хорошего так и развлекаемся о, плюсик пошел. Я очень хочу волну. Вот, вот, вы даже даже не представляете, как я туда хочу, потому что я задолбался летать сегодня. Вот, при этом южном ветре все капризное. Все облака вредные. Все потоки косые. А руки все кривые. То есть, у меня всегда в такую погоду складывается ощущение, что я разучился летать. Есть, я летать не умею. Есть, мне ни поток не получается взять. Все скользит. Ученик, ученик тормозит вот, Поэтому хочется волну, а в волне кайф А выключи рацию, это а он задолбает В волне все спокойно, как правило Такое ламинарное, обтекание вот, Можно подняться здесь будет на 5800 метров Охладиться вдоволь, потому что внизу 35 градусов Да и сейчас у нас планили парник изрядный Как мы на 2800 метрах Тут уже не так жарко, но все равно Прям парник-парник. Вот если получится выбраться, мы охладимся. Мы вчера летали охлаждаться на людьми. И сегодня столько желания лететь, охлаждаться в волну. А сейчас надо работать. Сейчас я буду пахать. И хочу еще в озеро сфотографировать. Уже больно сегодня озеро. Красивые оттеночки. Посмотрите, как оно волшебно выглядит. Чем вот в дальней его части грязновато. То есть вот там вот где... Сначала, видите, он видно даже муть приносит. А здесь достаточно чистенько. Тихонечку лезем, лезем, лезем по метру. По метру, но вверх. О! Ноцу so как сказал бы Клаус. эге Все-таки мы ее взяли, друзья! Посмотрите, мы набрали высоту 2900, поднялись уже визуально выше всех окружающих облаков и находимся вот как раз в самом начале волны. Так что, а самое главное, мы добрали долет до аэродрома. На аэродром мы уже прилетаем на 300 метрах. Это самая приятная новость. Видите, мы вышли выше облаков уже выбрались. Это вот облака слева, ниже нас. Это к вопросу, как можно подняться выше облачности. Вот так можно подняться выше облачности. Но мы продолжаем. На самом деле, почему волна такая слабенькая? Ну, дело в том, что ветер слабенький. Пик-пик-пик. И, в общем-то, подъем-то продолжается. То есть не то, что мы прям сдались. Тем более, это все красиво на озере. идет катер, от него всякие следы. Вот видно, кстати, волны за катером. Вот как раз там где-то они усиливаются по углу. Вот так же и у нас тут что-то такое же творится. Игра с природой в небесный шахмат – это самое лучшее, что может случиться с пилотом, я считаю. Сейчас я подойду к облаку, как раз покажу вам, как это бывает. Ну и новые ракурсы посмотрим. Смотрите, подходим к облаку. Сейчас пройдем вдоль облака. Эти мы там набрали выше. И вот сейчас эта сторона облака должна тоже давать подъем. Сейчас проверим. Оп! Вот зараза. Не дает. Эй! Не дает. дает. Еще как дает. Видите как? тык тык тык тык тык тык тык Не знаю, насколько у меня серфить получится вот так вдоль облака, но, как вы видите, вполне... Ой, какие виды. Вполне реальный процесс. Разворот. С видом на озеро разворотик вам. И будем в другую сторону проходик делать. Видите? Главное, что есть подъем. А, как красиво. Как же красиво. Вот надо будет фотографию на следующем проходе сделать. Я вам просто продемонстрировал, что вот мы сейчас выше облака, и вот она на ветреная сторона этого облака дает нам возможность по чуть-чуть набирать высоту. То есть, если сейчас упереться рогом, то можно вот так прыг, прыг, прыг, прыг, прыг, гуляя по облакам забраться еще выше. Только что снимали ролик, как это получалось, а я подумал, что для ролика нужен красивый контент, чтобы украсить его, например, петлей. Сейчас попробуем сделать петлю, я осмотрел местность, никого здесь нет, нет ни одного планера, чтобы нам никого не забодать. И попробуем сейчас выполнить мертвую петлю. Я ее делал вам много раз. Сейчас набираем скорость 210 км в час. И ручку на себя. Проворачиваем планер. Ой, как красиво, я никогда еще в облако так не, не петлял как заяц. Так, фиксируем, добавляем скорость 210, и еще одна для закрепочки. Ой, слушайте, как на тебя, когда облако бросается, вообще, вот это вид бомба. да как это? Спасибо, я кончил. <Scotts> Just... <iyi> <hospital> <sfrucks> ну, сделаем такой под 90 градусов боевой разворотик. Оп, так. Ну что, еще разочек противоположим курсом. Так, высота у нас есть еще. До аэродрома мы, если что, то летим. Высота как раз сильно задуматься о том, чтобы в сторону дома чапать. Давай шапаем в сторону а дома. А то мы на этих петлях всю высоту расфигачим. Оно того стоило. Да? Даже если мы мотор запустим на дороге домой? Да. Да, точно? Абсолютно. Ладно, ну давай тогда еще разочек. Друзья, только для вас. Еще одна петля на закуску. Так, я готов, готов? Готов. Погнали. О, как раз плюс пошел. И вот на плюсе, на оптимистичной ноте. Эй, Сейчас невесомость, скорее всего, будет. Да, у и так все летает. Класс! Погнали. Еще минус а? 10 метров. Ну еще. Это как я, я как вчера шутил Миша. Ой, у нас высоты нету. Корец да, с, с высотой, когда такая красота. Давай 150 примерно вот таким курсом пойдем по вот этим облачкам. И мы прекрасно дойдем сейчас до Пик-де-Бюра, там пойдем динамиками. Скорость где-то 150. Видишь, в нули. Я знал, куда лететь. Долет мы до дома растеряли и теперь добираем. По склонам Благо вот поток есть, все в порядке Но ученик сейчас набирает высоту Работая восьмерочками По вот этим красивым склончикам Так что ничего страшного Потеря высоты на петлях Никак не помешала нашему Триумфальному возвращению к аэродрому Ну и собственно облака еще есть Но сегодня вообще очень капризная погода Давай левый поворотик поехали Юго-восточный ветер, ветер плохой погоды Но у пилотов нет плохой погоды Каждая погода благодать <связь> И всегда, в любое время года Будем мы контент огонь снимать <связь> <связь> О жизни видеоблогера Опасна и сложна Опасна и сложна Работают все видеокамеры, которые только у нас есть. Сегодня мы взлетали при очень-очень-очень сильном леговосточном метре. Кстати, заметьте, паучок с нами летал целый день. Он бедный не жарился так. И, и такой ветер сохраняется. Ох, ты ж, трясет нас нещадно. Сейчас фактически вот вы колдун наблюдаете. Если можете что-то вообще наблюдать. Оп, да. Ай, ты ж, блин, хрена были. Ты видел, как нас про -про провалило? Вот из-за горы, вот фактически весь ветер дует с горы Сейчас вообще дует ровно Но тут нужно, можно сказать, что тут, наверное, будет сейчас довольно мощная турбулентность Поэтому от греха подальше ставлю камеру на съемку Выпускаю шасси И буду как можно энергичнее валить отсюда Включена рация? Сэр Лоботи Виктор Даун Лендинг Ту И погнали Закрылок на лендинг тормоза воздушные прокачать и я не хочу уходить далеко от торца полосы, но просто хотя бы потому, что юго-восточный ветер за холмом а холм, кстати, вот я сейчас крылом покажу видите холм, вот от него сейчас основные проблемы, с этого холма уже так дунуть, что мало не покажется, поэтому я видите прям вот такой дуге сейчас падаю на аэродром и делаю такой диагональный заход, то есть прихожу на полосу даже не завершив четвертый разворот я над полосой уже доверну градусов на 30 вот нас сейчас за холмом как раз херачит прошу прощения вот. и теперь я доворачиваю на полосы уже непосредственно находясь над полосой вот теперь мне ничего не страшно нам не страшный серый волк поросяток знаем толк и тянем вперед я уменьшаю полностью интерцептор убираю чтобы подтянуться поближе к полосе и не скакать и доехать до площадки своей потому что, оп, сейчас, о, о, нифига себе, какого козла мы сделали, ты видел, а? как я неудачно-то, о, друзья, такой козел, с взмыванием на метр на планере там просто кочка дурацкая, но я сейчас, конечно, буду говорить, кочка дурацкая, это не я, это ветер ну, козла замочил, да Тут главное не дергаться, когда козла сделал, зато какой контент будет, лихой козел на посадке. При такой погоде, конечно, не очень-то и стыдно. Подбежаем к оп, парковка, парковка, это моя сильная, как это, сторона. Смотрите, как получилось красиво, чистенько, аккуратненько. Все, это выключаем, эта камера еще снимает. В общем, получилось весело, друзья. Погода бомба. Ой, контент огонь. Ой, налетались. Пять часов наснимали петель над озером Серпансон. В общем, <смех> мне скучно. Охотники за контентом продолжают свою работу. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Пишите нам там, комментарии там, и всякое такое. <смех> Будем продолжать.